Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, это Михаил Баженов пишет. Хотел спросить вас совета. У меня скоро будет публичное выступление по теме Родина и государства. Есть ли разница, что бы вы сказали по этой теме, интересует ваше мнение? Ну, помимо моего мнения, есть э, мнение Энгельса. Я думаю, очень важное, да, э, э, и, наверное, Ленина тоже и так далее. То есть, я могу только повторить это, но могу расширить, да? что государство а, есть машина для угнетения одного класса другим. Да? Это безусловно. И когда вам говорят про какие-то элиты, никогда в жизни не верьте. Что есть какие-то элиты, есть классы, да, которые подавляют другие классы. В результате вот этой борьбы рождается государство, и не более того. То есть, мы можем, вы говорите, страна и государство. Ну, какой вам пример привести? Вот страна Басков, например. Да? Возьмите, страна Басков. Что такое страна Басков? Ну, провинция, которая находится в Испании. Но это же страна, там проживает народ Баски. Тождественно, испанское государство стране Басков, конечно, не тождественно. А есть другие варианты. Есть страна Корея. А государство Северная Корея и Южная Корея. Понимаете? То есть, это абсолютно разные вещи. Государство и страна. Государство правильно лишь говорит. То есть, это машина. Да? И эта машина, она призвана служить правящему классу призвано решать эти классовые противоречия в пользу этого правящего класса. Вот и все. Сейчас вот... Обратите внимание, вот по поводу элит очень много там говорят различные либералы. да, Хотя это фашистская теория. Какие нахер элиты? Перед государством, перед этой машиной голову преклоняют и академики, которые элита. И писатели, и композиторы. И все они на пузе ползают. Да и ку делают. Почему? Потому что эта машина жуткая совершенно. Потому что это преступная машина. Какое бы хорошее государство ни было, это самый страшный преступник. Нет страшнее преступника, чем государство. И уж страна к государству имеет формальное, так сказать, отношение. Потому, что страна это то, что чморит государство. Да? И форма этого государства не имеет значения. Форма бывает разные, но все равно это остается машиной. Да? То есть, государство это некая особая сила, как говорил Ильич, да, для... Есть организация насилия для подавления какого-либо класса. Именно организация, система, машина. Так что, вот при взаимодействии мы привели пример государства басков, страны Басков. А как же это стало Испанией? Ну, представьте себе, феодальный период, период феодальной раздробленности. Какие-то феодалы поднялись, стали правящим классом над своим народом. А потом их задавили какие-то другие феодалы, которые прибыли. и просто впитали, втянули это в свое государство. Вот и все. Так что, государство вообще это социальный, конечно, феномен. Посмотрите, там ни у пчел, ни у муравьев, где есть социальное общество тоже, но там нет государства. И посмотрите, и бывает страна обезьян, например, да, какие-то острова, страна обезьян но вы не видели, наверное, государства обезьян? Почему? Потому что это чисто человеческий феномен. И всегда тираны хотят, чтобы вы отождествляли государство со страной. Там, это наше государство. А те, что зеки выйдут, и скажут: это наша тюрьма. Ну, конечно, это тюрьма, государство что такое? Тюрьма. А это правящий класс, это администрация этой тюрьмы. Вот и все. Так что, что я могу сказать? То, что я говорю всегда. Государству есть самый страшный преступник. Это есть злая собака, которую народ должен посадить на цепь. Если народ не посадит эту злую собаку на цепь, она искусает народ и посадит на цепь народ. Поэтому, в общем-то, это абсолютно нетождественные вещи и очень часто враждебные. Государство и страна очень часто враждебные.